Итак, пришла посылка, заказывал автомобильный матрас. Сейчас посмотрим. Заказывал с Китая, но посылка пришла в течение четырех дней. Там у продавца была возможность отправлять с Украины, где-то со складов. Ну, вот сейчас посмотрим, правильно ли отправили. Потому что какой-то фоб. Упаковано как бы неплохо. как бы... китай да. вот мешок такой китайский зашито как сахар зашивает <связывается> и распаковывается также сумка сейчас сумка такая должен быть должен быть короче самонадувной надувной. Вот сейчас посмотрим какой он надувной или не надувной так. Ну, как бы все пока что как в описании. Э, кстати, ссылка на товар будет под видео. Заходите, смотрите. Сейчас рулю, потом своему еще целиком. Так, вот матрас в конце в конце. Вот как запускается. Написано открутить. Ага. Ну Вот открутил, начал шипеть. Начал шипеть. Это тоже сейчас что-то там шипит. Ну, толстый не должен быть. 5 сантиметров максимум. Он что-то там наберет воздуха немного. Нужно будет просто посмотрите все так ну и то что в конце там надувать как обычный матрас вот через эти штуки ну вот получается ну он я же говорю 5 сантиметров толщина он надулся ну вроде как мягче стал Сидушки можно вперед немного еще подвинуть. Будет как бы дальше залезать. Но фактически вот так вот. Такая штука. По размеру как раз получается вот в дверь входит. Вот так вот. Под низом. Холодно, холодно, нужно подождать. Может потеплее как будет, нужно еще протестить.